Привет, друганы. Вы на канале Мототек. По многочисленным просьбам мы сегодня снимем видеообзор на мотоцикл Spark SP200R25i и впервые сравним китайскую технику с Явой. Поехали. Итак, много об этом мотоцикле не скажешь. Это простой, качественный дорожник э, с очень привлекательной ценой. Благодаря этим преимуществам в 2019 году было продано больше тысячи штук. Такой себе народный мотоцикл на каждый день. Э, начнем, как обычно, с дизайна, потом техчасть, а потом уже сюрприз. Дизайн у Спарка можно сказать уже классический. Мотоцикл явно спроектирован как для дорог, так и для сельской местности. Об этом говорит Удлиненная вилка, пыльники на перьях, 18 колеса с вседорожной резиной. Для пассажира есть подножки и поручни. Сзади установлен багажник. Приборка неожиданно выразительная. Помимо аналоговых приборов по центру установлен LCD-дисплей. Кстати, фара хоть и обычная, но такая же устанавливалась на Геопантера 150. И она очень эффективная. Двигатель 200-кубовый, нижневальник. Не могу сказать, что он жутко динамичный, но надежность капитальная. Тип двигателя 164 FMJ. И это именно 200-ка, а не предельная 150-ка с увеличенным лишь объемом. Также в нем нет балансвала. Это и хорошо, и не очень. С одной стороны немного вибрирует, но с другой едет намного шустрее, чем бы с таким же мотором, но с балансвалом. Объясню. Нижневальники не самые быстрые моторы. А если добавить к массе коленвала, распредвала и еще и балансвал, то ехать такой мотоцикл будет как 125-ка. Перейдем в ходовой, и начнем с передней. Вилка классическая, перья закрыты гофрами, тормоз дисковый. Задняя маятниковая с газомасными амортизаторами, тормоз барабанный. Мотоцикл стоит на 18-х колесах и обут в резину двойного назначения. Теперь по традиции водители с ростом 170 и 186 см. Ну вот, собственно, весь обзор. Пока! Шутка, конечно. В этом видео мы впервые сравним что-то с чем-то. Это будет Spark, SP200, 25 и Yava. Мы сравним их динамические характеристики, комфорт и безопасность. Оценивать их будем по шкале от 1 до 5. Результаты представим в виде звезд. Yavi по умолчанию дадим 3 звезды по всем критериям. Spark, если проезжает лучше, получает 4 звезды. Если проезжает значительно лучше, получает 5 звезд. Соответственно, если проезжает хуже, 2. Если вообще не прошел тест, 1. Первый тест – это ускорение. Суть такова. Время развода до 60 км в час. Замерять будем с помощью приложения GPS-спидометр. Сначала поедет Ява, потом Spark. Следующий тест торможения. Суть такая же, как и ускорение, только наоборот. Расстояние до полной остановки со скоростью 60 км в час. Но для этого теста нам понадобится еще один водитель. Его у нас есть. Серега, он лютый совковод, я ему доверяю. Ну Отец. Суть такова. Мы на скорости 60 км в час подъедем конусом и начнем тормозить. Кто дальше остановился, у того плохие тормоза. И третий тест комфорт. Лично я отдам Спарку 4 звезды, но это мое субъективное мнение. Пишите в комментах, я или Спарк, так и проголосуем. Ссылки на наши странички в соцсетях под видео. Там же ссылка на наш магазин, где вы можете купить этот мотоцикл. Не забывайте подписываться на наш канал. Если подписан, ставь колокольчик, палец вверх. Пока!